Жопа, ба, ⁇ б, ⁇ петух, мудила б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇ б, ⁇